Доброго времени суток, я Геннадий Арский. в этом ролике я расскажу вам как возможно правильно фармить медь. На таких локациях как Лисистое предгорье и Морозная глушь. Так фармлю я и у меня весьма достойные результаты. В общем что я беру? Тут на самом деле все очень при очень просто. По одежде меховой сет, его мне хватает на 3-4 большие проходки. И если сет еще не покраснел, я его беру и иду снова фармить. Ну а если покраснел, то его в разбор, в станок для переработки. Лечение. Тут берем стак бинтов, и я беру стак морковного рогу. Просто мне не нравится фармить там ягоды, они отвлекают при проверке на ав. Он бежит не туда, куда надо. И дабы не бежать домой от голода, это моя перестраховка. Но там в сундуках есть пайка, а иногда по ситуации можно и ягод собрать, чтобы насыть. Далее чоппер. Тут я беру внедорожный байк. У меня он на 8 слотов. Если он на 4 злота, это не проблема. И вот главное, что я беру в расчет. Беру 9 кирок и 4 огнестрела. Например, у вас тактический рюкзак. И байк на 8 слотов, то берем 21 кирку и 9 огнестрела. Или скажем у вас военный рюкзак и байк на 8 слотов, то берем 18 кирок и 8 огнестрела. Я не беру оружие ближнего боя, так как всегда экономлю прочность одежды. Нет, проблема не в ресурсах на крафт, просто я стараюсь экономить свое время, это мой выбор. Что же по локациям, сколько меди там есть? Не буду говорить о всех ресурсах, так как мы не будем делать полную зачистку так. Нас интересует медь, ну и коробки. Итак, лесистое предгорье имеет меди от 1 до 3 единиц, и 3-4 коробки, как повезет. А морозная глушь имеет медь от 3 до 5 единиц, и 4-5 коробок, опять же, как повезет. Также в морозной глуши можно найти коробку со щенком. Я не помню, чтобы я их оттуда привозил, обычно просто не подбираю. Фармить мех там неуместно, это сугубо мое мнение. Теперь сама пробежка. Войдя на локацию, вручную побегаем по кругу и считаем, сколько медных шахт добыли. На красной локации до трех, далее забиваем инвентарь, чтобы при авто он искал только медь. Жмем авто, и если он выбирает направление, то дальше пробуем ручками добежать до меди и собрать медь. Если пишет, что в вашем инвентаре недостаточно места, то переходим на следующую локацию. Для желтой локации считать не придется, собрав одну медную шахту, мы снова проверяем медь на авто, так же как уже было сказано. Также если есть возможность открыть ящик, то открываем и берем что вам нужно. Вот как-то так будет выглядеть пробежка, но хочу добавить еще информация. Вначале вам покажется, что оружия не хватает, но не пугайтесь, в ящиках достаточно часто выпадает оружие. Да, битая, да, без модов, но оружие, которое можно использовать. Также не забудь заправить бак по полной и закинуть еще канистр, ну и по ситуации можно взять энергетик, если он у вас есть. А сколько по времени займет фарм? Один стагнеди фармится примерно 20 минут. Если взять в расчет прочность медной шахты, а она равна 10 единицам, то 20 меди это 200 ударов, а одной кирки хватает на 75 ударов. Если умножить на 3, то получим 225 ударов. То есть по итогу у вас будет освобождаться место в инвентаре, куда вы сможете что-то положить и найти. Лично мои пробежки занимают в среднем 2,5 часа. Эту стратегию можно реализовать иначе, в плане не тратить бензинной энергии, Просто почистим локацию и пешочком передвигаемся между локациями. А пока совершается переход, вы можете помочь чем-то своей маме. Но при таком раскладе хватит 10 скирок. Просто потому, что вам придется вернуться на базу для разных целей. Например, обслуживание верстаков. Забросить в разбор какие-то предметы. Зависит от вашей ситуации. Ну а если ролик был полезен, дай мне об этом знать в комментариях. Поставь свой царский лайк. Ну а чтобы не пропустить новые ролики, подпишись на канал и... Прожми колокольчик. Всем удачи, всем пока!